Всем привет и перед вами тот самый новый режим королевской битвы Warface Какой-то более подробный гайд я думаю сделаю чуть позже Ну а сейчас хотел бы показать вам одну из своих побед Прикол заключается в том, что удалось победить, сделав при этом серию 7 убийств Но самое интересное даже не это Я думаю по ходу игры вы сами все поймете Так, появился я на каком-то пустыре у самого края карты Вот сразу же Оружие какое-то... О, FNP90 Кстати, неплохой вариант для начала, 50 патронов и первый уже замечаю. Бежит с ножом, значит, скорее всего, никакое оружие не нашел. Надо будет немножко подбежать. Все-таки патроны нужно экономить. Так, один есть. Сейчас в ангарах надо посмотреть. Вдруг найду что-то более интересное. Так, патроны у меня пока что есть. Это оружие менять особо неохота. Опа! Оказывается, за мной бежал. Забираем, это у нас пока что легкие фраги идут. Просто ребята не могут найти оружие. Ну, я стреляв какую-то часть патронов, я все-таки решаю взять именно эту пушку, потому что там патронов 15, наверное, осталось. Так, что у нас тут? Я не видел, что там было в ящике, если честно, даже внимания не обратил. Так, никаких мощных донатских пушек здесь нету. Особенно из коробок удачи. Но, по крайней мере, я их еще не нашел. Так, все-таки решаю оставить этот Сиг 552, патронов все же больше, а с ними здесь как раз таки проблема. Так, я двигаюсь вперед, зона идет за мной, на приличном таком пока что расстоянии, я не знаю, есть ли кто сзади, нет, я просто иду и смотрю по сторонам очень внимательно. Также смотрю, нет ли где других ящиков, все-таки играет с этим Сигом не очень-то хороший, о, кстати, Глок нашел нормально. Ну теперь, если что, будет чем отбиваться. Так, пока что двигаемся дальше. Так, здесь точно должны быть какие-то ящики. Все-таки около каких-то зданий обычно... О, кстати, есть. Это нам пригодится, может быть, потом. Так, а пока что... Слыша... Слышу кого-то слева. Она что, с ножом? Что-то тут не так. Они все еще бегают с ножами. Так, 20 патронов. Опа. И еще слева один. Дробовик возьму. Капец, 2 патрона осталось. Что, лучше оставить дробаш Или все-таки сик подобрать? Все-таки решаю взять сик. 8 патронов, да. В общем, попробуем не спалиться нигде. Так, двигать надо отсюда. Зона приближается. Сколько здесь... Два патрона, нет, лучше восемь. Ну что, у нас из вариантов только пойти вперед и найти какую-то нормальную пушку. Больше ничего не вижу. Оп, да ладно, опять этот сик. Хотя бы патроны теперь есть. Зона становится все меньше, надо валить отсюда. Кстати, печально то, что она не отображается на мини-карте. Все, остальные двое должны быть где-то здесь так вон он наверху зря конечно спалился так, так так так так повезло реально повезло то что у него не было нормальной пушки и последний вот иглох пригодился просто какой-то нубский топ-1 это одна из первых игр Боже, меня просто убивает эта анимация. Так, а что у нас с наградами? 315 варбаксов, а если с первой победы, то 1017, это с обычной випкой. В этой игре снаряжение я использовал именно такое, боевой шлем, который быстро восстанавливает хп, кстати, слеп здесь нет, поэтому бояться нечего. Бронежилет на Хэллоуин, вторая модель, которая восстанавливает броню, кстати, очень полезно. Защита от взрывов нам здесь не требуется, потому что я не видел, чтобы здесь гранаты кидали. Также элитные перчатки, которые добавляют защиту рукам и точности от бедра. Кстати, хотелось бы напомнить о связке этих двух вещей, дело в том, что защита рук становится еще больше за счет бронежилета, так что не нужно об этом забывать. Ну и конечно ботинки Атлас, которые помогают быстро перемещаться от укрытия к укрытию и маневрировать от пуль. Ну так скажем, очень помогают стрейпиться и быть как можно более живучим. Подписывайтесь на продолжение, ставьте лайки, кстати давайте хотя бы тысячу наберем. Ну и переходите на ролик справа, там просто шикарный эй за 10 секунд. Всем советую посмотреть, пока-пока.